Мужики фазаны пасутся. Вот петух. Там где на яку вывозим, Вон, курица бежит рядом, возле камышей еще. Сейчас вылезет курица. Вот она побежала. А меня увидели. Я тут за парником спрятался но все равно глазастые капец какие вот сейчас пойду -то туда на бугор до дерева где-то у них там гнездо но это мало где-то еще они шарухаются это мало ну а зайцев вы видели уже да и Шакалов тоже слышали. Вот еще один пролетел фазан. Только что сел. Прямо вот, я не знаю, метров 20, наверное. Их меня заметил. Или камеру. Побег. А те пошли, он на краю, на том сидят. А вон еще бегают на других огородах фазаны там три петуха вижу а куриц что-то не видно но там они вот. как-то так Сарком, отсев подвозится, вода, надо еще два мешка поехать купить, пока не работают, не хватит. Ну вот замес произошел. Это здесь а, зерно было, бочки вчера. Да, какие там вчера? Вчера только закончили. Вот эти все бочки полные зерна, вот. они вот там стояли, выбирали, носили, ну, в основном батя сам занимался, а я немножко был занят, а вчера ему помог еще, вот этот ряд поставили, вот отсюда все повыносили, ну вот здесь будем делать такой короб для зерна, точнее батя будет делать, ему так хочется. Такой большой, высокий, потому что его нужно где-то хранить. Вот здесь стояла, ну вот, не, не, не где бетономешалка, -бетон а вот где доска. Там стоит этот дробилка, окно открывается, вот, чтобы пыляка там сидела. А это решили полы выровнять, хотя вот здесь они есть как бы, но они все вот такие, они на трещинах. Видосы помните, да, как мы их тягали? Вот этот бетон вот отсюда перетаскивали вот сюда ну это решили выровнять рейками рейка пятерка или шестерка я не помню пока так чтобы не разъезжались а, между а потом вырываем тут нули не обязательны главное сделать его сплошным и целым вот такие вот мужики дела Рахтаренок помогает. Батя сейчас отдыхает. Я сам пришел, замешал. Вот. Бочка такая же. Двухсотка. 200 200 литровая, разрезана Это вот вторая половина. Вот. Полный ковш привозится. И полный, полная корыта заколачивается. Вот. Как-то так. Это уже на выход настроил. Сейчас вот тут заливаю. Это все выносим. Вот тут выставляю. Там заливаю. А потом... Вот так, мужики, на выход. И все. Давно надо было сделать, но руки только сейчас дошли. До всего этого. Отсев. Видели, да, как возил его вот там за окном, за улом, там его целая. Шифер промазал маслом. Ну, хотели сначала демпфер ставить, там все дела. А потом думаю, да что там мышам оставлять шанс какой-то. Промазал отработкой, чтобы не приклеивался. И вот он, как есть, рельефчиком таким. И пускай застывает. Вот, как-то так. Ну, что там говорить. Сараюха, есть сараюха. Сетка висит. Там что-то висит. Лампы тут, там тарарам. Вот. вот для мешков специально сваренная такая штука, ну, как-нибудь покажу, мешки засыпать, обалденная, тренога такая, мешок цепляется там, там-то есть такие зубы, вон, ну, не видно, увеличу, вот, за них зубы цепляются, мешок, и, и все, и спокойно засыпается, он стоит, стоит на земле, вот это еще надо разобрать, вот этому сараю больше 50 лет, больше, больше, мужики, это был когда-то свинушник, я еще пацаном бегал, вот таким, и этот сарай был, этот сараюху строил и дед еще, батин пахан, ну вот здесь вот просвечивается, это еще недостроенный ангар, вот он частями идет как-то так делаем из того что есть а есть все только нужно это все дело завалить на столбы дубовые вот эти 20 на 20 сухой дуб шифер был понятное дело вот он загрузился вон, вон с той кучи ну, заткует ну так значит нравится ну, пускай заткует. Вот, как-то так. Сейчас отсюда заедет. Проход не широкий. Здесь даже прицеп не проезжает. Ну, трохторок проезжает. Вот, ляпухи накидал. Стой, стой. Сейчас доску эту откручу. Там тоже подкручивал. Вот тут достаем. И покажу, как заделать шов. Все очень просто, мужики, все очень просто. Вот на таком расстоянии даже можно заделать шов. Вот отсевчик. отсевчик. Так, ну теперь сейчас вот урейку надо достать. Вот здесь специально. Здесь все выровнено не досыпалось чтобы можно было дотянуться он у бате молоток нужно дать небольшой сотряс рейки вот. так чтобы она вибрация вибрация вот. спокойно достается спокойненько достается и выносится остается вот такая вот Канала, которую сейчас мы будем заделывать как заделать и дотянуться туда здесь метр десять рука явно не метр десять все очень просто сейчас докидаю в раствор вот здесь да докидаю в раствор вот этот. вынесем бетономешалку Нет, не, не не не вынесем бетономешалку и заделаем вот этот шов на расстоянии метр десять. Ну, для удобства, чтобы оно здесь не мешалось. Мешать уже будем дальше за дверями, потому что здесь слишком узко. Вот такие вот дела. Так, ну, вынесли бетонную мешалку вот сюда. Здесь будем замешивать, потому что здесь уже не развернуться. Ну, вот сейчас будем заделывать вот эту -вот, вот штрабу, или как ее там правильно назвать, Пока бетончик свеженький, все это делается. О, доска. Сейчас батя положит. Через эту доску. Там уже достали ее. Вот. И сейчас камеру на штатив. И я пошел, как говорится. Да, вот. пойдет. Буду заделывать. Гладилочкой мастерок. Мастерок ну, не котируется вот здесь. По большому счету. Все, перчатки одел пупырками наружу. Вот таким вот, вот таким вот. образом спокойно дотягиваюсь. Вот такая гладилка. Ей же набираю, ей же и приглаживаю. мужики. Что-то Давай, Ведро уберу. Ставить дальше никаких проблем. Метр десять расстояние вот между между. И свет пригождается. Что ты я говорю, да это я снимаю. Я говорю, свет пригождается. А. Вот она линия от фар на свете. И видно, сколько грузить, кого грузить, куда грузить. Помощник помогает. Вот. Идем мы ночью уже. Вот такие вот мужики дела дня, дня мало да дня мало уже дня мало все сейчас сейчас поедет заводи вот они, фонарики фонарики все работает площадка стоит он ее видно это мы ездили рыб кормили вот. все Потер. а я пошел встречать его с той стороны вот, через курятник здесь сейчас все спят курицы поэтому все калитки открыты вот как-то так, тут замешал, заколотил, только выключил, высыпал, осталось еще немного, еще чуть-чуть, вот тут яма огромная, ну не смотрите, это я сверху накидал, сейчас два ведра высыпал, но ну, здесь сантиметров 10, а вот тут пятачок. Отлично. Вот, как-то так. Ну, вот и все, мужики. Пол забетонировали. Ушло на это помещение 6 мешков цемента и примерно где-то 2 тонны отсева. Примерно. Вот, как-то так. Не буду хвастаться а, то, что здесь идеальное зеркало. Оно для такого помещения и не нужно. Главное, что все ровно. И э, без всяких там перепадов. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.